Чего бы такого взять да и кинуть? Может быть прилипало, может быть топор или шипучку. А что если заминировать что-нибудь? Ассортимент у нас очень широкий и требует должного подхода. Поэтому здорово, мужские мужчины, вместе! Попробуем расставить все по своим местам и выберем подходящую бросалку в ваш комплект. На самом деле все сугубо индивидуально, поэтому я постараюсь все доходчиво изложить, чтобы вы сами для себя сделали определенные выводы. Давайте начнем с топора. Плюсы данной бросалки в очевидном келе при попадании. А также то, что им можно пользоваться многократно. Ранжа и траектория у него хорошая, анимация бросалки приемлемая, но вот эффективен ли данный девайс? Естественно многие скажут, что нет, и я присоединюсь к их мнению. Мне кажется топорик был бы эффективен, если бы у него анимация броска была бы побыстрее и если бы на него не агрилась активная защита. Тогда на изи можно было бы дефать точки или штурмовать позиции, а пока что это больше фановая бросалка, с на серьезном уровне никто не будет играть, хотя я ее уважаю за сложность применения. Так что ловите респектос те, кто с ней играет, и заодно ловите балдежный канал Лумумба Румумба. Там вы найдете киноповести по королевской битве, крутышные сборки и гиперполезную инфу, которая поможет вам в королевской битве или сетевой игре. Владос с душой подходит к созданию кинофильмов, и для своих людей он замутил конкурс на БПшки. Обязательно поддержи данного момента. ЖК. да и в его ивенте не забудь принять участие, ссылочку ты найдешь в описании. Так, давайте теперь взглянем на растяжечку. Ну, давай Оранжа грустнее, чем у топора. да и в принципе, мина не рассчитана на дальние полеты. Все мы знаем, что раньше мина была очень сильной, с хорошей площадью срабатывания. Сейчас же у нас на выходе есть вот это. Ее как бы можно использовать. Например, прятать ее в узких проходах. Ее направленность больше сосредоточена на оборону, поэтому это слишком ситуативный девайс, к тому же ухудшенный. Так что его выбор остается под вопросом. Раньше с растяжкой я бы играл, сейчас ее брать я бы не стал. Ну, рил дерьмо. Да, да, да. Хотя, как говорится, на вкус и цвет. Едем дальше. Молотов, а.к. квас Огонек. Когда его к нам перетащили из корстриков в обычную дефолтную бросалку в рейтинге был просто ад. Подавляющее большинство игроков сразу же закинули его себе в комплект. Потому что Молотов тогда был не понерфенный и оставался точно таким же как и в скорстрике. Благо сейчас он урезанный и более-менее сбалансированный. Дальность полета грустная и порой складывается впечатление что сама бутылка летит как-то медленно. Урон неплохой, но обычно люди успевают среагировать и убежать из эпицентра жарева. Этот девайс хорош как для атаки, так и для дефа. Но лично я бы его не стал использовать, и если что это не относится к моей профессиональной деятельности. Теперь взглянем на прилипалу и осколочную гранату. Чтобы ими пользоваться, желательно знать прокидки и тайминги на каждой карте. Каждая граната со своими плюсами и минусами. Например, липучка хороша тем, что может фиксироваться на поверхности или на противнике при попадании. К тому же урон больше, чем у простой осколочной. Но у липучки есть раздражающий Звук активирования благодаря которому противники будут на чеку и смогут задоджить вашу угрозу. Лимонка же хороша своей отсечкой. Заодно чекнул, кстати, перк подрывник на этих гренах, и он вроде как работает. Правда, не знаю, стоит ли его брать под грены или нет. Кстати, если хочешь увидеть от меня чисто подрывной комплект, напиши в комментариях «Взрывобум!» а и я отправлюсь на его съемки. Из этих двух гранат мне больше всего нравятся осколочные, ибо я с ней долгое время бегал и даже пытался учить раскид, она бы осталась у меня в комплекте, если бы не он. Сербийший пучка-бенгальский огонь. Моментальное использование, то есть нет отсечек и прочей шелухи, хорошая дальность полета, неплохой урон, наличие эффекта торможения при попадании в область с противником, либо же килл, если вы прям в противника попали, хорошая продолжительность горения и возможность липнуть к текстурам. Причем, как мне известно, раньше термит был еще сильнее, но с ним мало кто играл, ибо у нас был молодо. Из всех бросалок я остановился именно на бенгальском огне, из-за перечисленных плюшек термит очень универсальный девайс с ним в нападении не грех идти и обороняться достойно можно сначала я использовал термит только на своем снайперском комплекте ибо бывали случаи сближения противника я предположим на перезарядке или просто мазанул много раз помогал шипучка я испамил путь ко мне тем самым выигрывая время для какого-нибудь тактического хода в наших скоростных боях это пока что must-have девайс для удачного гейминга ибо ни одна из бросалок не не несет себе столько положительных эффектов, хотя, мне кажется, разрабы что-нибудь придумают и резанут термит. Но пока этого нет, и я рекомендую его использовать. Кстати, Песняги не будет в этом фильме. Во-первых, сердечно благодарю всех, кто отозвался и оставил свое мнение по поводу песен в конце, большинство за чередование, Но я буду поступать иначе. Я ценю ваше время и то, что вы тратите его на просмотр моих киноматериалов, поэтому Песняги изредка по особым случаям будут выходить, но в большей степени будут короткие музыкальные вставочки, чтобы уж совсем мой кинотеатр не терял лицо. От музыки отказываться я не намерен, потому что без нее я не я. Теперь смотри, что мне от тебя нужно, мужик. Во-первых, мне оставь по поводу бросала, какую шипучку используешь именно ты, и что думаешь про мой условно новый формат. Если есть идея для улучшения, обязательно пиши, я все чекну. Так, вроде все сказал, без песни даже как-то странно заканчивать, но закончу как когда-то в своих самых первых фильмах. Если вдруг сейчас это смотрят Бухачила, то давите кнопку дизлайка и идите на а красавчики, брата-братья, шибанут с двух ног кулаки вверх, ибо с ними все это время был Агненский.